Всем привет, дорогие друзья, вы на канале ВЛОСАН, и сегодня не будет влога. С вершины Сегодня я расскажу немножко обо мне, кто я такая, чем я занимаюсь, что я люблю делать. Я люблю есть. Во-первых, меня зовут Настя. Да ладно? Серьезно? Я живу в городе Иваново, в поселке Лежнево. На самом деле я Ивановская, но э, моей жизненной ситуации я оказалась в Лежневе. На самом деле я приемная. А меня у сынови, у дочери... Меня взяли под опеку в 5 лет. Я закончила 9 классов, отучилась на пекаре. Также у меня есть... Э, Корочка, то, что я отучилась на повара. Какова твоя профессия? Ты милиционер? Нет, отвечает повар. Моя главная профессия повар! Ага. В детстве я ела козявки. Oh да. До 10 или 11 лет я сосала палец. Вот это. Пойдем по моему. Вообще, на самом деле, я ненавидела свой класс. Я начинающая актриса. Я увлекаюсь А Раньше занималась легкой атлетикой. Я не умею краситься. Хотя, на самом деле, я на ютубе более пяти лет. Мне 20 лет. Я люблю больше дыню, чем арбуз. Мне нравится носить штаны, чем юбки. Не люблю носить юбки. Ну, но, в принципе, иногда приходится, но не особо люблю я учусь в университете на высшее образование я снималась два раза в кино в массовке. в моем инстаграме более 11 тысяч подписчиков в детстве я воровала а ты суди воруешь ворушили что я не понял ну потом меня поймали за кражу дали люлей и все было прекрасно в школе я училась на четверке-тройке, но ну, иногда где-то просекались пятерочки. Я посетила в России более 15 городов, если перечислять, их очень много. Может, более 10 или 6. Не знаю, но ну, где-то примерно от 5 до 15 городов я посетила в России. Да вот такой я вот путешественник. Я встречалась с актрисой... у да, я встречалась с актрисами и видела настоящих актеров. Вообще, я добрая, я веселая... Я очень уникальная, я, если нужно, могу работать мозгами. Но это не точно. Вот, я никогда не держу зла на человека, я вообще очень быстро прощаю человека, не могу долго злиться, не знаю почему. Я близнец, у меня есть очень много друзей за границей, а, три сестры, а, две родные, три родные. Ну, Блин, сложно объяснить. Короче, у меня есть три сестры, две живут в Америке, одна живет в России в Санкт-Петербурге. Я планирую поехать жить за границу. Ну, знаете, минус один. И также я планирую стать богат. Ну, или хотя бы не богатый, а той, который может обеспечить себя и свою семью. Пока, на этом все. Если тебе понравилось это видео, то ставь лайк, подпишись на мой канал и поставь колокольчик, не забудь написать комментарий и лайк, подписка, колокольчик. Пока, пока.